Здравствуйте, рад вас приветствовать на канале Помощь с компьютером. В одном из видео пользователь задал вопрос, как убрать папку «Все программы из меню «Пуск» в операционной системе Windows 7». Как раз в данном видео я вам наглядно покажу, как это можно сделать. Давайте приступим. Первым делом нам нужно открыть окно «Выполнить». Нажимаем кабинет складаж «Winner». Здесь нам нужно прописать команду «msc» и запустить ее от имени администратора. Для этого мы зажимаем комбинацию клавиш «Ctrl Shift» и нажимаем «Ок». Если у вас имеется пароль, вводим его и нажимаем Да. Откроется корень консоли. Здесь нам нужно добавить оснастку редактора объекта групповой политики. Для этого нажимаем файл, добавить или удалить оснастку. Откроется окно добавления и удаления оснасток. Выбираем редактор объекта групповой политики. Вот она. И нажимаем добавить. Выбираем локальный компьютер. И нажимаем готово. ОК. Слева вы увидите политика локальный компьютер. Разворачиваем ее. Видим конфигурацию пользователя. Также разворачиваем. Административные шаблоны. Разворачиваем и открываем папку «Меню пуска» панель задач. Переходим на правую сторону. И здесь интересует нас параметр «Удалить список всех программ в меню пуска». Вот он. По умолчанию состояние у параметра «Не задано». Два раза кликаем по нему. Откроется данное окно. Здесь вы увидите «Не задано». «Включить и отключить». То есть сейчас у меня все программы имеются. Если я нажму включить и применю параметр, вы увидите, что в впуске все папка, все программы исчезла. Если мы выберем отключить, само собой папка появится. То есть в вашем случае нужно поставить параметр включить и применить. Окей, все, состояние изменилось на включение. На